Добрый день, меня зовут Серабаба Виктор, я занимаюсь веб-программированием, а также обучаю людей по созданию современных сайтов для тех, кто абсолютно не связан с HTML или CSS, но хочет создать для себя лично хороший сайт и зарабатывать на этом. Я хотел оставить этот отзыв Юлии. Зверевой, она была моим коучем в проекте куда я пошел обучаться тому как правильно обучать людей продвигать это дело в интернете это интернет университет Антона Ельницкого и Юля помогала мне стартовать в этом проекте, спасибо большое Юле за то что она, именно она помогла мне очень быстро создать все необходимые продукты она подсказывала, постоянно поддерживала меня в этом начинании благодаря ее я уже через 20 дней получил первых заказчиков и также благодаря ей она помогла мне правильно выстроить отношения правильно построить систему обучения спасибо ей большое тех кто слышит этот отзыв обращайтесь к Юлии она поможет подскажет она очень всегда озабочена вашим проектом будет для нее вы постоянно интересны и она помогает действительно вам в начинаниях в вашем бизнесе пока пока